Здравствуйте! Сегодня мне необходимо заняться формированием кроны черешни. Ей уже около 7 лет. Что для этого необходимо сделать, чтобы придать красивую форму внешности дерева и ветки, чтобы не мешали друг другу в дальнейшем росте его? Обрезку сделал ранней весной, но этого недостаточно для придания дереву полноценной красивой формы. Сегодня буду делать фиксирующую растяжку ветвей черешни для получения полноценной формы по окружности его. Для этого необходимо заготовить вот такие резиночки, нарезанные по 3-4 см из резинового шланга. Разрезаем аккуратно ножом по всей длине, и вот как это выглядит. Теперь эту резинку накладываем на ветку, которую необходимо нам оттянуть на определенное расстояние. Берем шпагат или веревку и обвязываем вокруг резинки, расположенной на ветке дерева. К самой ветке без прокладки нельзя привязывать шпагат, иначе в этом месте получится перетяжка ее, и она может погибнуть. Землю буду забивать такой металлический штырь для крепления растяжки и шпагата забивая его в землю, забил, теперь к нему привязываю шпагат, одновременно оттягиваю ветку черешни на необходимое расстояние для получения придания красивой формы кроны дерева. И аналогично этому делаю растяжки по всей окружности черешни придавая ей красивую форму ее кроны. Пока ветки молодые, они хорошо изгибаются до определенного наклона. Вот так выглядит наша черешня после растяжек с одной стороны. Теперь добавляем растяжки из других сторон. Как видим, помаленьку наша черешня приобретает другую форму. Еще необходимо развести ветки в верхней части дерева произвели все необходимые действия с этой черешней для придания ей вот такой формы. Получилась совсем другая форма от начальной. Снимать растяжки будем после 20 августа, когда прекратится рост дерева. И какую мы создадим форму окружности кроны дерева, такой она и останется после снятия растяжек. Теперь ветки друг от друга расположены далеко, что будет сказываться на полноценном получении солнечного освещения, что немаловажно для любого дерева. Крона по окружности почти ровная, и ветки не мешают расти друг другу. Вот так выглядит озелененная крона нашей черешни. Немножко есть и соцветий на ней. Как мы видим, соцветия на прошлогодних приростах не бывают. Это второй год плодоношения ее. Раньше 20 августа растяжки не снимаем. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео будет востребованным для начинающих садоводов-любителей. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев, правильного принятия решений по уходу за деревьями, по формированию ее кроны. До свидания.